Сегодня мы продолжаем разбор на очереди ЦТ 2012 часть А. А1. Укажите ряд, в котором приведены формулы двух сложных и одного простого вещества. Напомню следующее, что простое вещество состоит обязательно из атомов одного химического элемента. Этих атомов может быть несколько, но самое главное, что химический элемент будет один. В составе сложного вещества всегда будут входить несколько химических элементов. Значит, нам нужно найти два сложных, одно простое. О3 это простое. Калий-2О сложное, потому что два различных химических элемента калия и кислород. p 4 это простое, то есть здесь нам этот вариант не подходит. Дальше. h 2 s SO2 и SO3 это все сложные вещества. Натрий-H это у нас сложное вещество, О2 и H2 это два простых, также не подходит. А вот в четвертом пункте, который будет у нас верный, H-хлор это сложное вещество, H-хлор-О2 сложное вещество, а вот хлор-2 это простое. Правильный вариант ответа – 4. А2. Заряд ядра атома Бора равен. И сейчас мы с вами обращаемся к периодической системе, ищем наш Бор. Бор у нас располагается в периодической системе 5 по счету. А как раз-таки номер, порядковый номер элемента будет нам показывать, какой же заряд ядра. Соответственно, у Бора это плюс 5. А3. Электронная конфигурация, вот такая у нас записана, 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П6 соответствуют иону или атому в основном состоянии. Ну, для начала, что мы с вами сделаем? Давайте посчитаем, какое суммарное количество электронов будет в данном ионе или в атоме. У нас получается 18. А количество электронов у нас также равно порядкому номеру. Мы обращаемся к периодической системе. 18 по счету это у нас аргон. Аргон у нас есть здесь в вариантах ответа, соответственно он нам подходит. А4. Название аллотропных модификаций одного и того же химического элемента представлены в ряду аллотропная модификация это или лучше сказать так аллотропия это явление существования одного химического элемента в виде нескольких простых веществ. Азот N2, да, то есть для азота и принадлежит. Азон ⁇ это аллотропная модификация кислорода. Не подходит. Пластическая сера ⁇ это у нас S, сероводород H2S. Но H2S ⁇ это сложное вещество. Тоже не подходит. Азон O3, кислород о 2 Вот здесь как раз таки это две аллотропные модификации одного и того же химического элемента. Белый фосфор P4 фосфорит, на самом деле минерал, но основное вещество фосфорита это кальций-3, ПУ-4 дважды. Значит опять же сложное вещество, нам вариант этот не подходит. Далее А5. Пользуясь справочными материалами, предложенными в сборнике тестов, невозможно вычислить малярную массу. Ну и давайте будем рассуждать. Значит аммиака NH3 можно вычислить этена. С2, H4 можно вычислить крахмала. Нельзя, потому что у нас э, формула крахмала С6, H10, O5, n количество раз. А какое n количество раз, мы с вами не знаем. Серная кислоты, H2SO4 можно, 96, все прекрасно. То есть правильный вариант ответа 3. а 6 Наименьшее значение степени окисления атома флора имеет в соединении. Давайте по порядку. Хлор 2О7. Кислорода минус 2. Здесь у нас минус 14. Значит, соответственно, плюсов у нас тоже должно быть 14. Плюс 14 делю на 2. Получается у нас, соответственно, плюс 7. Далее. Калий хлор О4. Минус 2. Здесь у нас минус 8. Плюс 1 дает атом кария У хлора плюс 7. Калий хлор О3. Минус 2 на 3. Это минус 6. Калий плюс 1. Соответственно, у хлора у нас плюс 5. И хлор О2. Минус 2 для кислорода, значит, плюс 4 для хлора. Наименьше у нас как раз-таки в хлор О2, самый последний. Далее, А7. Укажите ряд, в котором оба гидроксида можно получить растворением соответствующего металла в воде. Напомню следующее, что растворением металла в электрохимическом ряду, напряжение металлов, которые располагаются, скажем так, до магния включительно, но магний при нагревании, алюминий амальгамированным должен быть, то щелочные и щелочноземельные металлы, магний при нагревании и при этом алюминий амальгамированный, будет Давать непосредственно с водой именно гидроксид, выделяющийся водород. Железо, цинк нам не подходит, они стоят дальше. Берилий, свинец аналогично то есть свинец нам не подходит, марганец и кальций. Кальций подойдет, марганец нет. А вот стронцы и бари они прекрасно подойдут. это... И и земельные металлы, которые при растворении в воде будут давать нам соответствующие гидроксиды. А8. Простое вещество, в реакции с которым водород является окислителем и дальше записано. Значит, Напомню, что такое окислитель. Окислитель это тот, кто будет понижать свою степень окисления, потому что будет принимать электроны. Окислителем в окислительно-восстановительной паре будет являться тот, кто более электроотрицательный. Значит, если у нас водород должен быть более электроотрицательный, то какой-то второй. Второй атом химического элемента, он должен быть менее электроотрицательный. Менее электроотрицательный относительно водорода является у нас натрий. Натрий будет отдавать электроны, являясь восстановителем. Вот водород будет являться окислителем. А9. Укажите правильное утверждение относительно азота и фосфора. Встречается в природе в свободном виде. Если азот да, то фосфор встречается только в виде соединений. Общая формула водородного соединения элемент H4. Нет, для них характерно элемент H3. Радиус атома азота больше радиуса атома фосфора. Нет. В группе сверху вниз радиус атомов будет возрастать. Соответственно, у фосфора будет больше, нежели чем у азота. И последняя общая формула высшего оксида элемент 2O5. Вот этот вариант верный. Мы с вами можем вспомнить два оксида N2O5 и, соответственно, P2O5. А10. Металл, который вытеснит, вытеснит железо из водного раствора сульфата железа 2 И у нас написано, Значит, какой металл может вытеснять. Самое главное, это не должны быть щелочные и щелочно-земельные металлы, потому что они тут же будут вступать в реакцию с водой, а не с нашей, соответственно, солью. Также этот металл должен быть активнее, то есть, стоять левее, нежели чем железо. А натрий калий мы сразу же с вами вычеркиваем, потому что они у нас являются щелочным и щелочно-земельным металлом Соответственно, далее, олово у нас есть, олово менее активный металл, значит тоже не подходит. Соответственно, правильный вариант ответа цинк. Цинк не реагирует с водой при обычных условиях, а будет вытеснять железо из его сульфата, так как является более активным металлом. А11. Вещество, водный раствор которого может одновременно являться разбавленным и насыщенным. Разбавленными и насыщенными могут являться те растворы, вещества которых являются точнее, правильно бы сказать, которые вещества, которые малорастворимы. То есть мы с вами заглядываем в таблицу растворимости и ищем то вещество, которое будет у нас являться малорастворимым или нерастворимым. То есть N или M, буковка будет в таблице растворимости. Нитрат серебра хорошо растворяется, аммиак, раствор аммиака тоже это тут не подходит. Серная кислота здесь тоже не подходит, потому что его, ее растворы могут быть и концентрированы, и разбавлены, но никогда не могут быть насыщены, потому что бесконечная растворимость будет происходить серной кислоты. А вот карбонат кальция малорастворимое вещество то есть мы можем чуть-чуть добавить этого вещества. Раствор уже станет насыщенным, но при этом разбавлен. А12. Основные свойства высших оксидов, предложенных элементов, монотонно усиливаются в ряду. Я напомню следующим образом, что мы с вами можем ориентироваться в периодической системе. У нас здесь на самом деле три элемента. Натрий, магний и алюминий. Я именно так их выставлю, как они стоят в периодической системе в периоде. И слева направо непосредственно вот эти основные свойства, они будут ослабевать. Соответственно, нам нужно наоборот найти монотонно усиливаются. Значит, у нас ряд должен быть противоположный. Алюминий, магний, натрий. Это правильный вариант ответа 3. Далее, А13. Ковалентные связи содержатся во всех веществах ряда. Натрий, 2СО4. Там действительно содержатся ковалентные связи внутри сульфат иона. Не забываем о том, что если у нас соль, это не всегда только лишь ионный тип связи. Внутри сложного иона будет располагаться ковалентная а, полярная связь. Значит, этот вариант нам подходит. Натрий, йод, только ионный тип связи. Ну, СО2 подходит. Дальше НС4, хлор. А между НС4 плюс хлор минус ионный тип связи. А внутри НС4 плюс иона будет ковалентная связь. Купром СО4 опять же в сульфат ионный будет располагаться а, ковалентная связь. И тут же аналогично в сульфат ионный. То есть, правильный вариант ответа 2. Далее пройдемся. н 4 плюс э, и хлор минус ионный, но при этом НС4 плюс ковалентный. В СО3 2 минус, а вот внутри кальция хлор 2 будет только ионный тип связи. С-хлор 4 ковалентный тип связи, ковалентный полярный, натрио H тоже ковалентный полярный между кислородом и водородом, а калий-фтор и это только ионный тип связи. А-14 вещество, химическая формула которого купромус 4 соответствует утверждению. Первое. Это слабый электролит. Нет, все соли, даже если они малорастворимы, они все равно будут являться сильными электролитами. Этот вариант нам не подходит. Название сульфат медиа 1 Нет, если мы Просчитаем степень окисления. Она здесь будет равна плюс 2. То есть, обратите внимание, А, Б мы уже вычеркиваем. да Уже, в принципе, тут уже правильный вариант. Сам по себе э, у нас получился. Является средней соль, Да, действительно, это средняя соль, потому что у нас нет ни лишних протонов водорода, ни гидрокситонов. Мольное отношение катиона и иона в формульной 1 к одному. Да, у нас один э, катион меди. 2 плюс и 1 анион сульфат, ну сульфат анион 2 минус. То есть В и Г у нас верные ответы, и это четвертый вариант. А15. При комнатной температуре с водой реагирует вещество. Барий О. Самое первое, с чем у нас здесь написана реакция, и действительно при комнатной температуре будет образовываться гидроксид бария, все нам подходит. Би или нет, он у нас не реагирует с водой. Натрий хлор будет просто растворяться в воде, то есть ну, не будет происходить гидролиз. Алюминий 2,3 вообще в, в, с водой не реагирует. Так, А16. Углекислый газ образуется в результате реакции, схема которого. Кальций О плюс H2CO3. Значит, у нас будет получаться кальций СО3 и H2O. Нет здесь натрий два, силициум о 3 и H2CO3. Эта реакция вообще у нас не пойдет, потому что угольная кислота она не сможет вытеснить более слабую, скажем так, кремниевую кислоту. CH4 при нагревании. Ну, смотря что у нас здесь будет, то есть может быть просто уголь, водород, но в любом случае никак углекислый газ да, здесь не получится. А вот кальция СО3 плюс HНО3, что будет получаться? Будет получаться кальция НО3 дважды и h 2 co 3 тут же, которая распадается на H2СО2. Вот это СО2 нас и будет интересовать, то есть правильный вариант ответа 4. А17 – общее число веществ, из предложенных у нас здесь ряд веществ, с которыми реагирует разбавленная соляная кислота. Начнем с первого. Золото. Золото у нас стоит после водорода в электрохимическом ряду напряжения металлов. Соляная кислота у нас не является кислотой-кислителем, соответственно, с золотом не реагирует. Дальше Купрум-О у нас как раз-таки будет реагировать с H-хлор, при этом будет образовываться Купрум-хлор-2 и выделяться вода. То есть медь нам подходит. Натрий-2-СО4. Значит, натрий-2-СО4 могла бы реагировать с H-хлор только в том случае, если что-то выпадало бы осадок или образовывался бы слабый электролит. Натрий-хлор, который образуется, он у нас растворим, соответственно, с данной солью не реагирует. H-хлор с 2 опять же не реагирует, а вот цинку H-2 будет проявлять свои кислотные свойства H-хлор, образуются цинк-хлор-2 и H-2O, то есть цинку H-2 нам подходит, СО как вообще не солеобразующий оксид, то есть он не реагирует. Правильных два у нас варианта, и это номер один. А 18. Выберите правильное утверждение. Большинство неметаллов являются S-элементами. Нет, большинство неметаллов это P-элементы. Поэтому вариант не подходит. Чуть-чуть косо, вот так. Дальше элементов неметаллов меньше, чем элементов металлов. Да, все верно. Если мы посмотрим периодическую систему, только в правом верхнем углу у нас располагается такой треугольничек неметаллов. Все остальное, практически, скажем так, три четвертых части периодической системы это металл. Пройдемся по всем пунктам. Не металлы находятся во всех группах периодической системы. Нет, не металла будут располагаться только с третьей по восьмую а группу. Атомы шести элементов неметаллов в основном состоянии имеют электронную конфигурацию внешнего слоя ns2np4. Значит, всего здесь шесть электронов. Значит, здесь у нас элементы шестой а группы. Смотрим, шестую группу к неметаллам у нас относится кислород, серо, селен, телур. И, соответственно, мы с вами можем сказать, что только 4 неметала, а у нас написано 6. То есть здесь этот вариант тоже не подходит. А-19. Аммиак является одним из от, из продуктов реакции, схема которой НО2-кислород вода. Здесь у нас будет получаться hno 3 Одна из стадий получения азотной кислоты в промышленности. hno 3 концентрированная плюс аргентум серебро. У нас будет получаться аргенту Н3, так как это концентрированная НО2 и вода. Концентрированная азотная кислота будет получаться НО2. nh 4 хлор плюс аргенту на 3 nh 4 НО3 и аргентум-хлор, выпадающий в осадок. Ну, давайте посмотрим, что же последнее. NH4, дважды СУ4, плюс натрию H, у нас здесь при нагревании. Значит, у нас образуется гидрат амиака который тут же у нас будет, скажем так, распадаться, образовать, образовывая сам по себе аммиак, и натрий-2СУ4 как побочный продукт. То есть, правильный вариант ответа – 4. А20. Разбавленная серная кислота реагирует с веществами и электролиты, взятые в виде водных растворов. Барий-НО3 дважды. Значит, у нас может реагировать соль с кислотой в том случае, если у нас кислота более сильная или же выпадает в осадок продукт реакции. Как раз таки здесь барий-СО4 у нас выпадает. Воса, и образуется HNO3, то есть А пункт нам подходит. Значит, там, где пункта А нет, у нас уже не интересует. Дальше. Железо. Железом разбавленная серная кислота также прекрасно реагирует, давая нам сульфат железа 2 и выделяя водород, потому что у нас разбавленная серная кислота. То есть будет у нас правильный вариант ответа. 4. Натрихлор почему не реагирует? Если был бы расплав, да, то есть если бы твердый натрихлор и при нагревании, тогда бы и серная кислота концентрирована, тогда бы реакция произошла. Ртуть опять же стоит после водорода в электрохимическом ряду, напряжение металлов с разбавленной серной кислотой не реагирует. Правильный вариант ответа 4. А21. Укажите число возможных попарных взаимодействий между веществами. Электролиты взяты в виде водных растворов. Возможность химической реакции веществ с растворителем не учитывайте. Значит, H-йод, H-бром. Между собой они не реагируют. Правильно? То есть мы будем по порядку вот таким вот образом идти. Но при этом H-йод может реагировать с хлор, хлор, хлором. Хлор как, скажем так, элемент, который стоит выше, чем йод в периодической системе в группе, может вытеснять. У нас будет получаться H-хлор и йод-2. То же самое будет происходить с H-бром и хлором. H-хлор и бром-2 образуются. А также хлор может реагировать с метаном на свету. Будет образовываться CH3-хлор и H-хлор. То есть только три возможных варианта. Это правильный вариант ответа 2. А22. pH водного раствора увеличивается при пропускании сероводорода через растворы сульфида меди. Значит, если мы пропускаем сероводород, то есть добавляем кислоту, pH у нас наоборот должна понижаться. То есть этот вариант не подходит. Когда увеличивается pH, у нас больше щелочек гидроксидуонов будет находиться в растворе. Растворением гидроксида натрия в воде, о, вот это да, у нас будет увеличиваться pH, um, поглощение бромоводорода водой, нет, опять же, бромоводород будет давать нам кислую среду, пропускание через раствор щёлочи оксида азота, нет, у нас, опять же, концентрация щелочей будет уменьшаться за счет того, что она будет реагировать, um, хотя здесь она и не реагирует с оксида азота-2, у нас, в принципе, ничего не поменяется, то есть как было, так и останется, не увеличится, не уменьшится. Далее, А23. В сосуде объемом 5 дециметров кубических протекает реакция. Через 5 секунд после начала реакции образовалось вещество АБ Химическим количеством 10 моль. Средняя скорость образования вещества АВ равна. Давайте будем считать, что такое Uh, у нас средняя скорость. Это изменение концентрации, да, или можно сделать так, изменение химического количества uh, в единице объема, в единице времени. Значит, химическое количество у нас 10 моль, объем 5 дециметров кубических, uh, непосредственно наше uh, время 5 секунд. То есть мы 10 должны поделить на 25. Получается у нас 0 4. Правильный вариант ответа – 1. А24 – окислительно-восстановительная реакция, является реакция, схема которой… ну Давайте разбираться. Кальция HCO3 дважды. У нас образуется кальция CO3, СО2H2, но все зависит от того, до конца идет реакция или нет. Если дальше, то будет образоваться Кальцио, СО2. В любом случае, это реакция не окислительно восстановительная А вот НО NO с кислородом будет давать нам NO2. Как раз-таки здесь реакция ОВР. Азот был плюс 2, кислород 0, и стал азот плюс 4, кислород минус 2. А, ну, оставшиеся, я думаю, нет смысла, но я запишу продукты реакции. Натрий-3 алюминий. ОА 6 раз. Кто захочет, просчитайте а, непосредственно степень окисления. Здесь меняться не будут. И в последнем у нас магний, хлор-2 и вода. Также степень окисления не изменяется. А 25. Такое интересное, такое интересное задание. Раньше такого не было в предыдущих вариантах ЦТ установить соответствие между веществом и реактивом, который можно использовать для его качественного определения. Все электролиты взяты в виде водных растворов. На данный момент в централизованном тестировании вот это задание, похоже, оно перешло в часть B. Но при этом там нет вариантов ответа. Вы самостоятельно должны соотнести 4 вещества и, соответственно, 4 актива для качественного обнаружения. NH4-хлор. Что мы с вами можем сделать? Хлорид и он можно определять, при помощи ионов серебра будут выпадать осады. То есть для первого пункта у нас будет В вариант. Бария на 3 дважды. и бария можно определить при помощи сульфата ионов. Сульфат ион у нас находится в серной кислоте. То есть 2А. Мы ищем с вами такие варианты ответа. Вот это второй вариант ответа. А26. краствор азотной кислоты. Масса HNO3, в котором равна 40,32 uh, грамма, добавили избыток гидрокарбоната калия. Если выход газообразного продукта реакции составляет 77%, то его объем равен. Ну, Давайте запишем уравнение реакции. HNO3 плюс калий HCO3. Значит, у нас будет получаться калий HNO3, H2O, CO2 соотношение здесь 1 к 1 масса h на 3 у нас 40 целых 32 сотых значит и напомню то что выход 77 процентов химическое количество h на у нас равно 4032 мы делим на малярную массу 63 и получаем с вами 0,64 моль 0,64 моль это 100 процентов а мне нужно найти 77 процентов поэтому у я домножаю на 0,77, получаю таким образом 0,4928 моль. Ну и так уже оставлю. Это химическое количество образовавшихся СО2. Тут же домножаю на 22,4, у меня получается 11,39, но при этом это все равно 11. Правильный вариант ответа 4. Далее А27. Первая, ой, правая часть сокращенного ионного уравнения имеет МИД, СО2 и вода. Это соответствует взаимодействию реагентов. Ну, во-первых, у нас что? В начале, изначально у нас, да, должна, должны где-то быть, скажем так, СО3-ионы, потому что вот это вот в сумме нам дает по факту H2SO3, то есть где-то должно быть в исходных веществах сульфат, Сульфид ион. Но давайте лишнее сейчас уберу. Мы будем с вами записывать все уравнения реакции и разбирать, где же там сокращенный ионное на уравнение, чему это все будет равно. Значит, в первом случае натрий 2SO3 плюс H2SO4. За счет того, что серная кислота у нас сильнее, нежели чем H2SO3, соответственно, может вытеснять из состава раствора. Что у нас получается? Натрий 2SO4, H2O и SO2. Если мы с вами распишем, что у нас получится 2 на 3 плюс, плюс SO3, 2 минус, плюс… 2H+, будем считать, что у нас расправленная сельная кислота, и SO4, 2-. Далее, что у нас получается? 2 натрий плюс, плюс SO4, 2-, плюс H2SO2 мы не расписываем, это у нас оксиды и вообще, в принципе, не электролиты. Сокращаем. Сокращаются у нас ионы натрия, сульфаты ионы. И смотрите, вот у нас в правой части остается то, что у нас сказано, то есть правильный вариант ответа 1. А28. Укажите процесс, одним из продуктов которого является кислород. Кипячение раствора гидрокарбоната кальция. Если мы будем кипятить кальций HCO3 дважды, это как избавляется от временной жесткости, будет образовываться кальций CO3, малорастворимое вещество, H2 CO2. Не подходит. CO2 здесь, а не кислород. Взаимодействие железа с парами воды. Но давайте здесь я запишу. Железо плюс h 2 у нас будет получаться смешанный оксид, феррум 3 o 4 и выделяться при этом водород. Далее термическое разложение натриевой селитры. Натриевой селитра это натрий но 3 При разложении у нас будет нитрит натрия NO2 и кислород. Вот это правильный вариант ответа. Ну и последнее разложение хлорида аммония NH4 хлор будет нам давать NH3 газ и H хлор газ. То есть правильный вариант ответа 3. А двадцать девять. Формула насыщенной одноосновной карбоновой кислоты. И дальше у нас записано. Во-первых, карбоновая кислота она должна содержать карбоксильную группу COOH. И насыщенная она за счет того, что все связи будут у нас одинарные. Значит, смотрите, здесь мы видим кратные связи не подходят, еще и две карбоксильные группы. Во втором случае две карбоксильные группы. В четвертом случае это вообще спирт, То есть правильный вариант ответа это три. Это у нас стериновая кислота, она одноосновная и она насыщенная. Сумма коэффициентов уравнения химической реакции полного сгорания пропана равна. Значит, Пропан, если вы видите суффикс «ан», относится это вещество к классу алкана. Пропан — это у нас три атома углерода и общая формула всех алканов CNH2N плюс 2, то есть 3 умножая на 2 — это 6, и еще плюс 2 — 8. Сгорание — значит у нас будет реакция происходить с кислородом. образуются CO2 и H2O. Ну, давайте Пробовать уравнивать. Три атома углерода, значит, перед СО2 я ставлю тройку. Перед водой ставлю четверку, чтобы уравнять количество атомов водорода. Теперь считаем количество кислородов. 3 на 2 – это 6, еще плюс 2 – это у нас, соответственно, 10. 10 делено на 2 – получается 5. Здесь у нас единица. Считаем сумму коэффициентов. 1 плюс 5 плюс 3 плюс 4, соответственно, у нас будет 13. Правильный вариант ответа – 2. А31 – вещество, которое не вступает в реакцию гидрирования. Гидрирование – это присоединение водорода. Бутанол. Бутанол у нас не вступает в реакцию гидрирования. Это у нас насыщенный спирт, то есть это правильный вариант ответа. Бутен. Есть суффикс «ен». Это говорит, что там кратная связь. Реакция будет происходить, поэтому не подходит. Бутадиен. Здесь аж две двойных связи. Опять же, да будет реакция проходить, поэтому по условию задача не подходит. Бутин, суффикс «ин» говорит о том, что есть тройная связь, там тоже идет реакция гидрирования. Далее, А32. Вещество 2, 3, 4, 3-метилгексаналь соответствует формула. Проще всего составить формулу. гекса идем самый-самый конец, это 6. Суффикс «аль» говорит, что одна... Один атом углерода у нас будет превращен в альдегидную группу. Он будет первый. Считаю дальше. Значит, у меня раз это 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я их нумеру. Теперь к второму, третьему и четвертому атому углерода у меня будет присоединена три метильные группы. То есть здесь CH3. Здесь CH3, чтобы не было уже много. И здесь с 3 Осталось нам это счастье все найти. Обратите внимание, вот здесь у меня есть альдегидная группа. И вот здесь есть альдегидная группа. Самое главное правильно пронумеровать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Обратите внимание, здесь метильная группа у 3, 4 и 5. А нам нужно у 2, 3 и 4. 1, 2, 3. 4 5 6 вот у второго 3 и четвертого правильный вариант ответа 4 а 33 укажите схему реакции замещения согласно классификации органических реакций Реакция замещения будет протекать у нас в первом случае. Обратите внимание, здесь условно есть водород, и один атом брома замещает атом водорода в составе бензола. Вторая – это у нас реакция присоединения водорода. Третья реакция – это реакция обмен. Четвертая – это тоже реакция присоединения за счет разрыва кратной связи. Правильный вариант ответа – один. А34. В результате реакции полимеризации, а не поликонденсации, получают высокомолекулярные соединения. Ну, дальше разбираемся. Значит, реакция полимеризации – это реакция образования полимера или высокомолекулярного соединения за счет разрыва кратных связей. И нет никаких продуктов низкомолекулярных дополнителей а поликонденсация как раз таки когда будет а, происходить образование полимера за счет выделения каких-то низкомолекулярных веществ вода аммиак ашхлор и так далее капрон вот это реакция поликонденсации. полиизопрен вот здесь за счет разрыва кратных связей молекулы изопрена полипептид опять же Во, вода будет уходить лавсан тоже реакция поликонденсации правильный вариант ответа полиизопрен или полизопленную калчугу. А35. Верным утверждением относительно бензола является это ациклическое органическое соединение. Нет, ациклическое это у нас тогда не содержит циклов, а как раз таки бензол это у нас ароматическое соединение твердое вещество с характерным запахом. Нет, это у нас не твердое вещество, поэтому этот вариант там не подходит. Не токсичное вещество, токсичное, поэтому тоже вариант не подходит. И структурная формула, вот наверное нарисована. Формула Кекули здесь представлена. А36. Вещества х и Y в схеме при называются соответственно. Значит, первое у нас это альдегид. Когда у нас альдегид, происходит реакция. Восстановление, да, то есть у нас. Здесь Х с никелем, это может быть только реакция восстановления. Вот образовывается спирт, то есть Х это водород. Сразу же второй, четвертый пункт мы вычеркиваем. А затем нам что-то добавляет, и у нас будет получаться сложный эфир. Обратите внимание, вот таким вот образом я разделю этот сложный эфир. С2H5O, вот это наша часть от спирта. CH3CO, и еще должна быть группа ОН, OH, это у нас кислота. У нас, соответственно, кислота... Уксусная. Значит, правильный вариант ответа – 1. А37. Органическое вещество Х, полученное по схеме, может реагировать в указанных условиях с... Ну и так далее. Значит, С6H5-окалий плюс СО2 плюс ХДО. И э, у нас говорится о том, что должно быть Х, это органическое вещество. У нас феноляты могут достаточно хорошо реагировать, даже с такой слабой кислотой, как угольная. У нас будет образовываться С6H5ОН, то есть фенол, ну и калий там hco 3 или калий-2СО3 в зависимости от соотношения. И у нас непосредственно фенол. Фенол не может реагировать с кали-2СО4, он не может реагировать с серебром, с H-хлор, он, скажем так, не очень реагирует. Но при этом достаточно хорошо происходит реакция нитрования с азотной кислотой в присутствии серной. И в результате этого у нас будет получаться следующее вещество. Реакции у нас идут в орта. И пара положения в результате этого у нас получается 2,4,6,3, нитра фенол. Правильный вариант ответа 4, А38. Для природного углевода, формула которого C12H22O11, справедливое утверждение. Значит, у нас здесь дисахарид. Является дисахаридом, видите уже правильный вариант ответа, рибоза нет, потому что рибоза у нас относится к моносахарам, не подвергается гидролизу, неверно, не подвергается только моносахара, это нас дисахарид, это глюкоза, нет, с 613 6 была бы глюкоза. А-39. Аминоуксусная кислота взаимодействует с веществами, формулы которых электролиты взяты в виде водных растворов. Значит, что такое аминоуксусная кислота? Мы с вами можем зарисовать саму по себе уксусную кислотой, вот сюда я Добавлю а, аминогруппу. Это не что иное, как глицин. Но на самом деле нас здесь не интересует, какое-то тривиальное название. Аминокислоты могут реагировать одновременно и с кислотом, и со щелочами, то есть, проявляя кислотно-основные свойства, за счет того, что аминогруппа дает основные свойства, как у основание, а карбоксильная группа будет давать кислотные свойства. H-хлор, да, действительно реагирует по аминогруппе. То есть, видите, я уже вот эти второй третий вариант вычеркиваю. Ртутью нет, не реагирует даже если у нас есть карбоксильная группа. Ртуть у нас стоит после водорода, значит, не может вытеснять водород из состава кислоты. А NH3 тоже может реагировать именно карбоксильная группа. Натрий, хлор нет, не реагирует. То есть, правильный вариант ответа АВ и это первый пункт. И последнее задание из части А А40. Укажите реагент, с помощью которого можно. Качественно отличить раствор уксусного альги... альдегида от раствора уксусной кислоты. Значит, альдегиды, э, я даже запишу, CH3CHO и уксусная кислота CH3COH. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь представлено. Соляная кислота. Нет, нам такой вариант не устраивает, ни с тем, ни другим не реагирует. Раствор гидрокарбоната натрия. Как раз таки раствор гидрокарбоната натрия будет реагировать с нашей кислотой. Что будет образовываться? Будет образовываться ацетат натрия, CH3COO натрий, H2O и CO2. То есть будет происходить выделение газа. И, соответственно, мы так сможем отличить, где у нас находится эльдегид, который не реагирует с гидрокарбонатом, и наша соль. Хлоридом бария это да, ничего не произойдет. Фенофталиин тоже нет. Он нам а, дает, скажем так, качественную реакцию на щёлочи, а Здесь у нас кислота. И мы таким образом с вами закончили часть А. Скоро совсем будет разбор части Б. Всем пока!